Всем привет дорогие друзья! Сегодня обзор у нас Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монеты FastDollars каждый день, выполняя простые задания. Этот Airdrop уже другого уровня по сравнению с прошлым, где нам дали монеты, которые нужно было по условиям этого Airdrop, а, класть их в InvestBox каждый день на протяжении там, определенного времени, не помню, одна или две недели, и играть еще на этот же токен в DICE. То есть мы... Один токен оставляли для DICE, чтобы в минималке играть. А остальное все ушло в инвест. Некоторые проиграли в DICE сразу все суммы. Кто-то через там, пару дней надоело забили. И в итоге, когда старт торгов совершился, даже спустя 30 минут я продал свои монеты и заработал 21 тысячу рублей. Большинство участников аэродропа по 200-300 долларов заработали с той раздачи. Здесь мы зарабатываем токен. Для некоторых заданий нужно вкладывать свои средства. По депозиту, трейду, свопу и 10 дайсов я снял отдельное видео, как выполнить все 4 задания за 2 минуты. Ссылку на то видео я ставил в описании под видео. А задание «Фарминг», как его выполнить, посмотрите, в одном из прошлых. Рассказал, как его запустить. Остальные задания Twitter, пост, Фейсбук, ВК. ВК, кстати, пока не работает. Может быть, это связано с тем, что ВК не открывает ссылку, то есть невозможен переход по реферальной ссылке. из-за этого заблокирован заблокировано задание так остальные за проверку пользователей вчера показал позавчера показывал как выполняется это задание видео в youtube если хотите снимать но не знаете как посмотрите мои прошлые видео поймете что нужно о чем нужно рассказать на что обратить внимание 10 сообщений в чате. Здесь. Общайтесь с людьми, отвечать на вопросы по теме криптовалюты. И у вас все зачтется. Вот, сам выполнял, не каждый день с пропусками. Но ни одного отклоненного пока что нет. Как и по другим заданиям. Депозит можно ну, 1000 рублей. Например, на Binance. Обменяйте на трон. И делайте депозит в троне. Я иногда делал в BNB. Сеть Binance Smart Chain. Тоже засчитывается. Отклоненных у меня нету. На это внимание не обращайте. Тут я эти задания не выполнял на самом старте. Обучался понимал, что нужно делать и случайно тыкал на кнопки проверить и получить, хотя задания сами выполнены не были, поэтому у меня они отклонены. Как видите, статистика моя пополняется монетами. Свою реферальную ссылку я оставлю в описании под видео. Пройдите регистрацию, кто первый раз. Она легкая займет одну минуту. После авторизации я вам советую перейти в профиль и подключить 2 ФА. Перед сканированием QR-кода 2 фа сделайте его скриншот, а текстовую часть QR, э, кода 2фа скопируйте сохраните в блокнот. Все эти данные закиньте на флешку. Если сломается телефон, потеряется телефон. Установили заново приложение, отсканировали свой QR-код и продолжили пользоваться своим аккаунтом. Кто с мобильных устройств, сканируйте мой реферальный QR-код, проходите регистрацию и зарабатывайте токены. Торги будут открыты в июне, плюс будет доступен фарм, памп, наверное еще и сделают. Ну и возможно будет что-то еще. По проверке заданий. Они начинаются лишь на восьмой день. Если вы только сегодня начали, выполняйте. Все. По порядку. Каждый день. 7 дней выполните. На 8 у вас уже будет идти проверки, начисления. Ну а дальше уже каждый день, если пропускать, не будете выполнения заданий. Выполняйте. У вас проверяется за предыдущий день. Итак, до старта торгов. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.